Хочу поделиться впечатлениями от консультации, которую со мной провела Настя Ясной. Мой запрос касался саморазвития в бизнесе. Работа строилась на обращении к подсознанию. И через эту работу, через это обращение удалось вскрыть очень много интересных, болезненных, вдохновляющих, жизнеутверждающих моментов. Настя, как опытный проводник, в этих вопросах помогла достичь тех пределов, которые были возможны в этой консультации. Это было подчас тяжело, иногда почти невыносимо, но тем и ценно это обращение к своему подсознанию при помощи проводника. На сегодняшний день те вопросы, которые нам удалось сковырнуть, достать из этого черного мешка, разложить по полочкам, дали представление о том, что происходит, на основе чего это происходит и на основе чего строить свое будущее. Это очень ценный опыт для каждого, кто стремится к тому, чтобы развиваться, суметь заглянуть в себя. Она это смогла помочь сделать мне. Поэтому для того, чтобы развиваться самостоятельно, я вам рекомендую. Мой отзыв исключительно положительный.